Эмили Диккенсом мой пейзаж из моего окна» не мой пейзаж из моего окна, Немного моря с носом корабля, Для птиц и фермеров сосна, Пусть называют так, Не спорю с ними я. Ни гавы, ни границы здесь, Но сойки прокладывают к небу свой маршрут, И белка этот странный полуостров Легко сумеет за день обогнуть, Порывы ветра могут бессловастно определить божественного путь, мелодию, дыханию бессмертия, страны ничто, непознанную суть. Сосна в моем окне. Приятель, королевский бессмертие, может быть природа, предисловие Бога, введение вечности.